У многих продуктов есть антибиотические свойства, но у кого-то их больше, у кого-то меньше. Как и у синтетических медикаментов, у природных средств есть свой спектр действия. Сегодня мы рассмотрим самые сильные природные антибиотики. Однако перед применением этих продуктов в медицинских целях обязательно посоветуйтесь с врачом. Хрен. Корень хрена содержит горчичное масло и энзин. При растирании корня оба вещества объединяются под воздействием кислорода и образуют алиловое горчичное масло. Это и есть сильный природный антибиотик, который борется с бактериями полости рта, носа, глотки. При трахеитах, бронхитах, затяжном кашле смешать одну столовую ложку тертого хрена с тремя столовыми ложками меда и дать настояться. Ежедневно съедать по одной чайной ложке 5 раз в день. Масса должна растворяться во рту. При циститах, уретритах, одну столовую ложку тертого хрена залейте одним стаканом кипятка. Накройте на 5 минут. Ежедневно выпивайте 3-4 стакана такого чая. Чеснок. Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей. Он снижает артериальное давление и препятствует развитию тромбов. Чеснок обладает противораковым и антиоксидантными свойствами, благодаря которым организм очищается от вредных веществ. В одном зубчике чеснока содержится более 400 полезных компонентов. Они снижают уровень плохого холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной глиобластомы, причина рака мозга, уничтожают дифтерийную туберкулезную палочку и хеликобактер, причина язвы желудка выводят глистов и так далее. Базилик. Базилик – отличный природный антибиотик. Благодаря своим дезинфицирующим бактерицидным свойствам защищает организм от многих инфекций. Ангина. Залейте 4 чайные ложки измельченных листьев 250 мл кипящей воды. Кипятите 20 минут, остудите, процедите и полощите теплым раствором горла 2-3 раза в день. Конъюнктивит, воспаление век. Залейте 2 столовые ложки базилика 500 миллилитрами кипятка. Настаивайте до остывания, процедите. Делайте примочки на глаза и принимайте внутрь по полстакана до еды 2-3 раза в день. При головной боли базилик, шалфей и мелису смешайте поровну. Залейте одной чайной ложкой смеси 200 миллилитров кипятка. Настаивайте 20 минут. Процедите. Добавьте одну чайную ложку меда. Выпейте маленькими глотками, через 30 минут все пройдет. Этот настой также успокаивает и избавляет от повышенной тревожности. Надеюсь, видео вам понравилось. Если у вас есть свои рецепты и вы хотите ими поделиться, буду очень рада. Если понравились, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.